E, Dziękuję, wielki. Alice Bialackie, strażnia prawobroncza, teraz pod dzieją w Białorusi teraz i rozwijają się linie, które są то затише, которое было после президентских а тиша, выборов 2015 -го по года, полторы годы, оно пошло разуметь, начало резко изменяться. Мы должны понимать, что мы выходим в новую ситуацию сейчас. У лютым, лютым начались массовые акции шматлики в белорусских городах. В этой акции русские, были выкликаны акции, тяжким экономическим становищем. Это были социальные протесты, которые очень худко так само заявили политическую Побач с потребованием отменить декрет номер 3 о драмоедах, а сразу ухудшать Лукашенко в отставку, мы потребуем выборов новых о, выборов, парламентских, новых президентских выборов. Ма это то, что напалохала белорусские улады и думаем, отказом нажитые мирные акции в протесту начались массовые репрессии. По мониторингу наших центра Инших правоборонцев на сегодняшний день. Каля 17 человек, никто 17 докладно не ведая эту личбу, нет, находится веке, у э, СИЗАУ турме ДБ, Комитета Державной Безпеки. Их обвинувачивают у подрыхтовцы массовых беспорядков. Однозначно это сфальсификованное обвинувачивание. Мы сфалькованы, побачим, сфалькованы, что улады официально заявить за в ближайшие дни, але однозначно одразу днях, просим звернуть на это увагу, тому, что мы стоим перед порогом заявления новой великой группы политических изневоленных у Беларуси. Бо это активные громадские дети это люди, которые не имели дочинения до политики, вельми розные люди, а лятым до а не меньше политическая подоплека и ожидание здесь атмосферу страха в беларусском грамадстве мы в этом назираем. А маль 100 человек, сирот политических активистов, громадских активистов, зараз знаходят они сидят в в несколько политических лидеров и на старшиня парламентской партии Анатолий сидит за на сегодняшний день, межка, они, межка, депутаты, она в я что он брал этой мирной акции за Мы подошли до новой ситуации капатробуя худких подказов. И, на жаль, szybки, конечно, вот по а Pe, это полипшение отношений по между владами Польши и белорусскими урадами привело Pe, до полных изменшений по рынке гражданской демократической супольности в Беларуси. И мы это отчуваем на разных уровнях. Целая, так сказать, дискуссия была про иснование телеканала Белца, про подпирку радиорации, про подпирку управления инициативов и программы, которые были на Беларуси. Мы попереживали все эти полторы, полторы годы, что режим не робит никаких планомерных и великих изменений в своей политики. Все изменения дотачились только фасадной демократии. Как только справа дошла про Владу, у нас вернулись репрессии, снова вернулась атмосфера страху, И самое тревожное, что ситуация еще не спыла. 25-го соковика никто не ведает, как будет проходить это святкование, как будут проходить демонстрации в разных городах Беларуси, 26-го соковика в региональных городах Беларуси, и никто не ведая э, на будет пополняться список репрессованных, в котором на сегодняшний день по наших подликах находится около 300 человек. Поэтому мы просим худшее реагирование польских журналистах на эту ситуацию. Она не Новое, ну, как давно забытая старая, скажем так. Новая, но мы но это памятаем, что было 7 годов тому в 2010 году, что было в 2006 году, подчас парламентских выборов. Мы снова вертаемся в эти -e. тяжкие часы и, конечно, нам потребна ваша солидарность, ваша допомога и ваше разумение, что в Беларуси, как бы, снова поменялась сюда горшую. Спасибо.